Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация государства «Катар». Новое как бы, развитие университет получил с момента получения статуса особого федерального университета. В КФУ завершился прием заявлений на бюджетные места. Сколько заявлений подано от абитуриентов? Самые популярные институты на сегодняшний день остаются также Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений, Институт экономики и управления, Институт психологии и педагогического управления. Новый вид мошенничества. Как выманивают деньги у россиян в социальных сетях? Неводы в валюте у нас российские запрещены. Так, и они сообщают, что вы выиграли средства в валюте. Должны, чтобы перевести их в рубли, нужно... Комиссию, да, да, есть да, сейчас сказать э, ваши данные, ваших карт, да, и так далее, для того, чтобы с них на самом деле э, еще больше средств. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделия Мухаммедшина. В выставочном центре Казань-Экспо проходит седьмой международный экономический саммит Россия, Исламский мир. «Казан-саммит-2021». В рамках мероприятия состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с чрезвычайными и полномочными послами стран-членов Организации исламского сотрудничества. Во встрече также принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация государства Катар во главе с чрезвычайным и полномочным послом государства Катар в Российской Федерации шейхом Ахмедом Бин Наср бен Джасим Альтани. Визит в Казанский университет гости начали с посещения музея истории. Здесь им рассказали об истории университета в его великих студентах и сотрудниках. Далее гости последовали в императорский зал, а также посидели за партой в Ленинской мемориальной аудитории. Затем делегация государства Катар проследовала в Голубой зал, главного здания КФУ, где ректор университета Ильшат Гафуров презентовал Казанский федеральный университет гостям. До 2010 года университет был небольшим, всего было порядка 9 тысяч студентов. И новое как бы, развитие университет получил с момента получения статуса особого федерального университета. Таких университетов в нашей стране всего 10. Гости обсудили планы по сотрудничеству в реализации совместных проектов. Я надеюсь, что мы с вами найдем общий язык и будем работать вместе с вашими научными центрами. Тем более, что мы очень тесно работаем с компанией «Роснефть». Мы являемся опорным вузом «Роснефти». Я знаю, что вот «Роснефть» создала научный центр в Катаре. И мы, и мы работаем вот с Роснефтью в этом плане тоже. Также сегодня Казанский университет принял делегацию из Республики Зимбабве под руководством чрезвычайного и полномочного посла Республики Зимбабве в Российской Федерации, господина Майка Николаса Санга и представителей королевства Бахрейн. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. В выставочном центре «Казань-Экспо» в рамках седьмого международного экономического саммита «Россия-Исламский мир. Казан-саммит-2021» состоялась встреча делегации Киргизской республики с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Во встрече также принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. В Казанский федеральный университет подано свыше 100 тысяч заявлений от абитуриентов.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 там относятся 17-летние поступающие. Их насчитывается более 5000. Елизавета Никитина, Фаридзахита Глы, Универньюз. Согласно статье, опубликованной в журнале Soul Reports в Древнем черепе охотника-собирателя, жившего 5000 лет назад,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 В следующий раз придумаешь что-то другое. Да, то есть скажешь, что да, по каким-то картам нельзя переводить, нужно перевести по другую карте и давать за вот это там комиссию или еще что-то. То есть умеет придумывать...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 Сообщаю, что вы якобы выиграли средства в валюте, соответственно, чтобы перевести их в рубли, нужно например, определенную комиссию, да, то есть, а забыли указать ваши данные, ваших карт да, и так далее, для того, чтобы снять с них, на самом деле еще больше средств.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 На этом все. В студии была Аделя Мухамедшина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч.